как принять и проявить свою силу, мы будем говорить о том, о тех аспектах, которые проявляются, когда мы блокируем свою силу, как это проявляется, как, по каким признакам можно понять, что я блокирую свою силу, почему это происходит, и сделаем практику возвращения вашей силы, исцеления тех ситуаций, когда она заблокировалась, и возвращение именно вашей силы и усиления, усиления вашей вот внутренней вот этой сути, чтобы вам было Легко и безопасно проявлять свою силу, в том числе сделаем такие загрузки. И тема такая обширная, я прям много-много тезисов набросала, чтобы ничего не упустить, потому что с этим я очень часто сталкиваюсь в индивидуальной практике, очень часто обращаются это практики начинающие или даже не начинающие мои коллеги, которые по тем или иным причинам блокируют полный свой потенциал, блокирует проявление на 100% своей силы, то есть полностью, да, чтобы ее проявлять. То же самое я встречаю среди моих клиентов, которые не являются дата-практиками. И удивительным образом, на первый взгляд, кажется, что здесь причина может быть в другом. Например, мама сидит в декретном отпуске, женщина вот обращалась, она в декретном отпуске, 7 или 9 лет, там трое детей. да, И я вижу, что у нее... Огромное количество способностей, очень мощная сила внутри, да, но она ее блокирует. Она боится, что если она начнет проявлять себя, то тогда ей придется оставить семью. Да, это как один из примеров. И вот таких примеров просто тысячи в моей практике встречается, поэтому вот прям по тезисно будем идти идти, идти. Итак, нам нужно понять, что, что такое сила. И мне тоже задавали вопрос, что такое сила и слабость поистине Творца в наклеечках когда-то, вот в том числе мы сегодня об этом тоже, да, и мне бы хотелось немножечко структурировать, да, понятие силы. Сила на разных чакрах выражается по-разному, у нас есть семь чакр в теле, и вот на первой чакре, если мы говорим о силе, то это такая физическая сила, умение, Прям умение действовать на уровне физики, на уровне конкретных физических шагов да? Умение что-то сделать, смастерить, куда-то пойти, кому-то позвонить То есть человек такой, он умеет жить на земле, он знает как здесь действовать на земле да? И он не блокирует свою силу, он знаете, не лежит на диване типа, ну вот у меня ничего не получится, у меня нет сил, я выбился из сил, у него такого нет, у него прям такое, знаете, вот раньше у почти у всех людей была сильная такая Маладхара, да, когда вот они там пахали в полях, на огородах, косили сено с утра до ночи, да, и вот у них вот муладхара первая чакра, которая находится в основании позвоночника у мужчин, а у женщин между анусом и Вагиной, такая точка, да, самая нижняя Вот у них такая Маладхара прям корень жизни, да, переводится То есть очень крепкая И сила выражается в данном случае через физическую активность да. Они могут в горы ходить, там, рюкзаки таскать Такие атлеты, знаете, поднимать гири тяжелые И у них такая сильное а, проявление физической именно энергии Вторая чакра, сексуальная чакра Она находится примерно на 2-3 пальца ниже пупка У всех, и у женщин, и у мужчин и она называется Асфатхистана, это сексуальная чакра, которая отвечает именно за силу, за силу проявления мужественности, женственности да, у женщин. Такая психическая наша сила, именно как страсть, как созидательность, как творчество, как креативность, да, как умение вдохновить ну, на, на сексуальной чакре. Да, вот умение вдохновить на сексуальной чакры очень сильно выражено у Артура Ситы, кто знает, и у э, Тони Робинсона, да. То есть э, они э, проявляют свою такую невидимую, на первый взгляд, сексуальность, да, и хочется за таким человеком идти. Э, поставьте двоечки в чат, кто знаком с ними, да, и вот э, если вы слушаете там их лекции, смотрите на их выступления, у них очень много страсти, да, очень много какой-то вот такой неги какой-то, какой-то может быть нежности, вот такой вот ну какой-то мягкой такой вот, да, ну вот если говорить об Артуре Сити вот у него как нега, знаете, вот слушаешь его и как будто вот эта энергия, она обволакивает и вот это э, говорит о том, что сексуальная чакра прокачана, да, то есть сексуальная чакра это не только про секс, и когда я работаю, например, с женщинами которые блокируют свою сексуальность да, которые такие, знаете, может бояться деваться ярко, как-то выглядеть ярко, бояться говорить о себе, то я вижу, что у них заблокирована именно вторая чакра. И когда мы идем в раскопку, да, смотрим, откуда это произошло, то там вот недавно проводилась сессия для девушки, там было что, значит, она вступает в сексуальные отношения там с каким-то, не знаю, правителем или монархом, кем-то еще, да. И у нее очень сильная была прокачанная сексуальная чакра, то есть из нее перла вот эта страсть, сексуальность, ощущение собственной силы через красоту, через то, что я женщина, да, и наслаждение, естественно, сексуальными отношениями, да? Но когда она вступила с ним в отношения, в первую же ночь монарх этого испугался, что женщина оказалась сильнее, как будто бы его ему показалось, да, он этого испугался, и куда-то там ну, ее выгнал, значит, что-то ее куда-то посадили. В общем, иногда можно встретить, что мужчины боятся действительно проявления вот такой вот женской, а, именно сексуальной силы. И а, в этой жизни уже что мы в нее обнаружили? Полный там отказ от секса, а, полный отказ. А, она обратилась, что у нее там волосы си сидеют, да, что волосы вот ну, сидеют, и она не может с ней ничего сделать. И для нее было проявление м, тоже сексуальности через волосы, да, как будто бы волосы это вот, ну, содержат свою силу в себе, да, и поэтому мне нужно, чтобы либо они не росли, либо чтобы были седыми, чтобы выпадали и так далее, да, вот, ну, такой запрос, но мы вот вышли именно на принятие своей такой сексуальной силы, и это не только касается секса, да, как я уже объяснила. Отлично. Чакра у нас Манипура находится в районе солнечного сплетения. Она отвечает за проявление силы, как, знаете, сила воли, сила Духа, может быть, да, Духа не в плане тонкого мира, а сила, когда у человека есть харизма, когда у человека, ну, как бы он может что-то преодолеть, да, он может с помощью своей силы Духа, может быть, переубедить человека или чего-то достичь, да, вот у него как будто бы внутри есть такой стержень. И это проявляется в уверенности в себе, в том числе. Да? В умении ставить цели тоже проявляется своя сила. В умении достигать их. То есть я достигну этого, несмотря ни на что. Четвертая чакра, она сердечная. Она находится в центре груди, она хата. И она отвечает за силу любви. Сила любви — это когда мы умеем... Несмотря ни на что проявить любовь к человеку, умеем простить его, да, сила прощения есть такое понятие, и когда мы можем, знаете, великодушие есть такое еще понятие, да, когда мы можем, несмотря на то, что мне, например, сейчас тяжело, особенно там в кризис кому-то тяжело, да, там, или у меня нет денег, или у, у меня настроение у самой паршивое, допустим, но человек все равно там выходит и что-то делает для других, да, это сила, сила его сердца, доброта, милосердие, да, когда он может простить, когда он может, ну не обязан, да, как мы уже говорили, когда он может что-то делать для других с такой вот какой-то самоотверженностью, да, через свою любовь, но не через жертвование собой, а через любовь именно, да, когда вот он делает это из чистых намерений, чистые намерения это тоже такая добродетель, вот и и когда человек это делает, он не просто там все только отдает, да, а в балансе умеет и принимать любовь. В этом тоже нужна сила. Почему? Потому что иногда есть такие убеждения, что если я позволю себе принять помощь, принять о себе заботу, принять, там не знаю, принять любовь, то это сделает меня либо зависимым, либо... Там, сделать слабым, да? либо я буду казаться слабым, если я вдруг попрошу помощи, или попрошу там, не знаю, уделить мне внимание. Да? Как будто бы человек боится, что это лишит его силы. Такие убеждения тоже я часто встречаю в индивидуальной практике. И поэтому человек как бы блокирует свою сердечную чакру. Он отказывается принимать любовь, тогда он только отдает, отдает, отдает, отдает, и что происходит? Он в итоге выдыхается, да, наступает бессилие, там эмоциональное выгорание наступает. Почему? Потому что эмоции связаны не с сердцем в первую очередь. Да? То есть он много отдал энергии своей, но в балансе не принял никакие порции обратно, совсем никакие. Дальше идем. Горловая чакра называется вишютха, и здесь у нас какая сила? Горловая, ну понятно, да, что с помощью нее мы говорим. Это сила умения э, вдохновить, умение э, выразить свое мнение, умение переубедить, опять же, если еще манипура, да, работает не заблокировано, умение выразить себя во внешний мир, это тоже сила нужна. Потому что иногда я встречаю, что э, человек как будто бы э, запирает себя в клетке, или я вижу, что его иногда прям распирает, знаете, обратилась женщина, она полная. Она говорит, я не могу похудеть, не могу похудеть, не могу похудеть, что бы я ни делала, я вообще не могу похудеть. И я ее начинаю сканировать и вижу, что она просто как шар надута внутри. Внутри очень много энергии, просто колоссальнейшее количество энергии, силы, да, но она ее никуда не выплескивает. Потому что нельзя, потому что там, ну я буду говорить да, о причинах, почему это происходит чуть позже. И вот когда горловая чакра заблокирована, вот как раз она у нее была заблокирована, ей нельзя было говорить никогда. То есть нельзя было выражать свое мнение, нужно было помалкивать, там, не умничать, нужно было, ну как-то знаете, ее мнение все время обесценивалось, либо когда она что-то говорила и говорили, что ты накаркала, вот видишь, ты накаркала, поэтому вот это произошло, да? И она предпочла вообще молчать. У нее горловая чакра вообще... Ну, прям, знаете, такая, как точечка была. И поэтому вот вся энергия, которая есть на других чакрах, вся сила, которая есть в нас, если горловая чакра заблокирована, то она не выходит наружу, человек как бы не делится этим, не, ну, не выпускает из себя. И из этого ее тело, оно начало просто пухнуть, да потому что куда-то эту энергию нужно было скапливать. И а, жировые клетки, а, жировые клетки, они растут, они не... Их не становится больше, они просто увеличиваются в размере. Да? И вот жировые клетки, они, чтобы держать в себе эту энергию, вот эти, даже джоули физические, да, они начали просто расти, и она стала полная за это. Вот, это произошло там по определенным причинам, мы будем дальше говорить о таких причинах. Следующая чакра, у нас шестая чакра, и аджна называется. И она отвечает как раз за силу мысли, силу разума. Опять же, за силу воли, да, когда, например, я полагаюсь не только на эмоции, но у меня еще есть здравый смысл какой-то, холодный ум, да, что называется, я могу там, не впадать в истерику, допустим, я могу не впадать в какую-то месть или в какую-то зависть, да, я могу мыслить адекватно и продолжать действовать несмотря там, ну, на какие-то отвлекающие факторы внешние. да, здесь же в что находится. Опять же, сила э, интуитивная, да? сила, э, которая выражается через способности к ясновидению, к яснознанию, к снаслышанию и сначувствованию. Э, и очень часто, ну, прям не знаю, там, через день обращаются это практики, или э, люди, которым пора стать целителями, у них э, прям аджина, вот она прям, знаете, она бы уже с удовольствием прорвалась бы, прям не знаю, взрыв бы произошел, да, если бы человек себе это, это позволил, если бы он убрал у себя вот эти убеждения страха собственной силы. И тогда способности, вот интуитивные, они развиваются просто в геометрической прогрессии, когда мы убираем блоки именно саджны. Что, ваджин еще? Я человек понимает, кто такой я, и он. Это дает ему ощущение самодостаточности. Да, когда человек, у человека Аджина заблокирована, он не понимает, кто я, что я делаю в этом мире, зачем вообще родился. Соответственно, когда у него постоянно появляются вот такие вот сомнения какие-то, да, какие-то мысли все время в голове гоняют, что вот, ну, все зря, может быть, мне не стоит там чем-то заниматься. Может быть, ну вот постоянно в каких-то таких размышлениях находится, да, тут как бы о силе говорить не приходится. Когда Аджна нормально работает, не заблокирована, тогда человек не задает ни себе, ни другим таких вопросов, да? потому что он знает, что вот это вот, ну, вот это я. Я для этого родился. Во мне есть какие-то способности, во мне есть какие-то сильные качества стороны. Мы, когда последний эфир делали, я говорю: напишите 10 своих сильных сторон. Некоторым сложно было написать. Почему? Потому что человек не осознает себя полностью. Да, и это аджна. Недавно у нас был курс, закончился, ты есть. Там мы 4 месяца прокачивали и свою аджину, свое самоотношение, самопознание. Он не продается, и не знаю, когда он еще будет, но. Мы до такой степени прокачались, что вот аджина у всех была прямо вот раскачанная такая, да? То есть, когда у человека аджина вот эта шестая чакра, имеет большой объем, она такая наполненная, светящаяся, да, все, человек знает, чем ему заниматься, знает себя, легко может проявить себя, он не сомневается, и он просто прет, знаете, по жизни все. Дальше, седьмая чакра, это сила веры, да, вот здесь вы вот кто-то писали об этом, сила веры, сила веры в себя, в Творца, да, сила веры в себя вот здесь еще на Аджине, да, потому что Аджина за самопринятие отвечает, за самодостаточность. И седьмая чакра называется Сахасрара, тысячелепестковый лотос, и здесь сила веры в Творца, в людей, в других. Да, потому что ну, человек осознает, что а, другие люди это тоже есть проявление Творца, и а, он им доверяет, потому что он понимает, что это все идет от Творца. Да, доверие Творцу тоже очень сильно влияет на нашу силу, на проявление нашей силы, потому что когда мы не доверяем а, Творцу, то мы а, будем все время себя останавливать. Вот это будет, знаете, фразы такие: а вдруг там кто-то произойдет, а вдруг там не знаю еще что-то, а вдруг нет света. А вдруг никто меня не воспримет? А вдруг там, не знаю, меня не будут слушать? А вдруг я опозорюсь? Ну вот такие вот моменты да, проявляются. Это такой блок на сахасраре может быть. Да? Таким образом, сила имеет несколько таких аспектов. Как проявляется отсутствие силы физически? Это может быть... Кстати, вот знаете, я хочу случай рассказать. На прошлой неделе обратилась девушка. Она говорит, у меня слабость мышц. Я не помню диагноз, как называется. Слабость мышц, и это проявилось после рождения ребенка. Я стала сканировать, мне прям стало интересно, знаете, такое любопытство. И она говорит, что вот как я родила ребенка, вот как-то постепенно, постепенно вот эта ну, болезнь стала проявляться. Я ее сканирую и вижу, как будто бы она... Где-то маленькая девочка привязана к дереву, и э, ее тело, оно как бы сопротивляется, но бесполезно сопротивляется, потому что она слишком сильно привязана, и она не может оттуда выбраться. И я у нее стала спрашивать, и она говорит, мне, когда я была маленькой, мама рассталась с папой, и я много времени проводила с бабушкой, и бабушка мне говорила, что вот сейчас мама найдет себе нового папу, нового мужа, тебя отведет в лес, привяжет к дереву и бросит там. Это просто, я когда думаю об этом, я думаю, какая цель была у бабушки, зачем она это говорила, ну то есть я не нахожу ответов. И девочка очень сильно этого боялась. И что произошло? А теперь, когда у нее родилась ее собственная дочь, у нее возникло убеждение: я должна отказаться от своей силы, чтобы спасти там, жизнь своему ребенку. Почему? Потому что у нее в психике, ну, в подсознании, где отсутствует логика, сформировалась такая причинно-следственная связь: что раз я сейчас стала мамой, то вдруг я тоже захочу отвезти свою дочку там привезу к дереву и ну что-то вот бред вот это да то есть она предпочла тогда лишить свое тело силы чтобы не дай бог не отвести свою дочку не привязать ее к дереву понимаете это вот ну вообще настолько вот настолько наша психика подсознание наше оно совсем ну, там отсутствует здравый смысл да поэтому а то что там мы переживали в детстве вот, какие-то страхи какие-то реплики которые слышали там свой адрес или что-то нам рассказывали какие-то страшилки это может вот так вот всплывать неожиданным образом вот okay. а что еще ну то есть может быть слабость мышц да вот прям мышцы не в тонусе человек может быть либо слишком худым таким астеничным вот как будто бы косточки обтянуты кожей, и все, и прям вот ну, висят там ручки, висят ножки, может быть, руки, ноги такие длинные, знаете, вытянутые, тело такое вытянутое. Или а, слабость мышц в полноте проявляется, да, когда вот кожа дряблая, много там, ну вот, как это называют? Что вот это, там, под кожей скрывается, забыла, вылетела. То есть жир вот это, да, то есть мышцы как будто бы не работают, и поэтому тело скапливает очень много жира. И это может еще выражаться в том, что у человека как будто бы потухшие глаза. Знаете, у него такое может быть серое лицо, как будто бы ну, глаза не выражают жизни. И это может выражаться в депрессиях, в какой-то апатии, в отказе что-либо делать, да? потому что, ну, как будто бы у человека все равно не хватит сил. И он поэтому предпочитает совсем ничего не делать, вот, ну, как-то блокировать через апатию, через бездействие. Он чувствует полное бессилие. Так, а дальше. Как еще это может выражаться? Человек, который блокирует свою силу, он может вообще напрочь избегать конфликтов. Там, значит, обратился мальчик, а мама говорит, вот его там шпаняют, ему что-то говорят, там, не знаю, что-то оскорбительное, что нарушает его границы, он все время молчит. И такое проявляется, конечно, не только у детей, такое может и у взрослых быть, да, и... Я стала его сканировать и смотрю, что где-то в детстве он прямо сильно ну, пережил какую-то травму, и прямо там произошел отказ от своей силы годиков четыре. И я у него спрашиваю, что было, я вижу, что это какое-то социальное место. Он говорит, да, я был в садике, там что-то заступился за себя, ударил мальчика, и потом меня закрыли в комнате одного да, я там просидел несколько часов Ну понятно, что он там не несколько часов сидел Потому что у ребенка не сформировано Чувство времени адекватно, да, Оно начинает формироваться где-то в 6-7 лет вот. Но он говорит несколько часов Это о чем говорит? О том, что ну, для него это было очень долгое время И э, я говорю А что ты тогда себе пообещал? И он сказал, что я больше никогда Не буду за себя заступаться Я больше никогда не буду проявлять свою силу да? Мальчику сейчас 11 лет и, конечно, эти установки, они могут повлечь за собой то, что там, его в школе могут шпанять, да. Но мама обратилась к тем, что даже она, вот она говорит, я ему что-то говорю, он не защищается. Да? Там родственники что-то говорят, он не защищается. Но слава богу, что мама вовремя обратилась, и мы смогли исцелить этот момент, да? чтобы ну, пока это не переросло там, в шпаняние, в буллинг, в школе. Когда боится собственной силы, он... Он будет избегать конфликтов во что бы то ни стало. И окружающие эти могут начать пользоваться, да? там, не знаю, давать больше работы, нагружать чем-то или там, не знаю, манипулировать, запугивать. И на основе вот этих запугиваний человек будет делать то, что другие требуют от него. Дальше. Сила разрушительна. Есть тоже такая установка, вы можете у себя сейчас проверить на мускульном тесте. Моя сила разрушительна. Сразу можно проверять на любом из уровней. И часто я такое встречаю у тех людей, которые как раз таки обладают интуитивными способностями. И где-то либо на базовом уровне, то есть в этой жизни, либо в прошлых жизнях, либо у их предков тоже были интуитивные способности, но когда они проявили их, то произошло какое-то разрушение может быть это привело даже, знаете, к таким, ну бывают такие моменты, когда, например, у женщины в прошлой жизни была семья, и кто-то там прознал об ее способностях, и тогда, допустим, ее там арестовали, или там, не знаю, отвели топиться, или сожгли на костре, да, и она лишилась семьи, и, ну и собственной жизни тоже, да, то есть у нее может сформироваться такая установка, что моя сила разрушительна или когда это действительно привело к каким-то ну, буквально разрушениям. Да? Иногда я вижу, что там, цивилизации даже рушились, или планету кто-то уничтожал, да? или просто там свою деревню, свое поселение, какой-то свой город. Человек может быть правителем. И ну, просто в, индивидуальном, таком, в индивидуальной работе мы можем уйти очень глубоко под души, да? и ну, видно какие-то такие древ... древнейшие цивилизации, или племя там мог подвести человек, да, из-за своей какой-то, знаете, еще был такой случай, женщина тоже боялась собственной силы, потому что она не вовремя заметила катастрофу, там, стихийное бедствие, или на каком-то острове, или что-то такое, да, в общем, наводнение, она не вовремя заметила, что существует риск такого наводнения, знаете, раньше в племенах были вот эти у всех шаман, там знахари, да, какие-то, которые были такими пророками, провидцами, и они должны были предвидеть такие катастрофы и там сообщить вождю племени, чтобы он успел там, ну, заняться профилактикой, да, то есть как-то обезопасить себя. И Она этого не увидела, и тогда у нее сформировался такой отказ от своей силы лишь бы не подвести племя, да? то есть я должна отказаться от своей силы, чтобы никого не подвести да? или чтобы спасти других людей или чтобы спасти свое племя. То есть я тогда лучше вообще не буду знать, что во мне есть какие-то способности, какая-то сила, Пусть вот кто-то другой этим занимается да? я вообще тогда ну, не буду ничего проявлять, лишь бы никого не подвести. То есть человек может просто отказаться чтобы не подвести. И еще один пример, я видела, как, а, тоже, ну, так как часто чаще, чаще я работаю с женщинами, все-таки, чем с мужчинами, женщина в прошлой жизни была а, таким капитаном дальнего плавания мужчины, и она а, вела, значит, своих моряков, там, ну, корабль, да, а, какой-то новой жизни. Может быть, она, она не была капитаном, но вот каким-то тоже таким лидером, да, а, который... А, Решил, что в нем есть все силы, все ресурсы, чтобы привести а, свой народ к какой-то новой жизни. Но а, что-то пошло не так, не сложилось, и а, этот человек не привел, И они там ну, затонули, там что-то долго блуждали и так далее. Да, и, и все. и человек тоже отказывается в этой жизни от своей силы, чтобы не подвести других. А, дальше. Женская сила, волосы, обольщение, страсть, психическая сила у женщины больше, чем у мужчины. Опять же, мужчины, не обижайтесь. Но действительно, психическая сила женщины, женщине, у женщины быстрее получается манифестации. Стоит только подумать о чем-то, и это тут же сразу сбывается. У женщин такое происходит чаще. Это зависит от количества психической силы. Психическая сила у женщины... Она ну, в том числе и в сексуальной чакре, и а, в ее сексуальности, в ее красоте проявляется, да? в волосах у некоторых проявляется. Вот. И м, если а, женщина блокирует свою вот эту сексуальность, свою женственность, да, то она тоже м, может, ну, как я уже говорила, лишаться волос, или, там, не заниматься сексом, а, не рожать детей, да, потому что материнство тоже очень сильно раскрывает а, потенциал человека, женщины, да, тоже поставьте четверочки в чат, кто в себе заметил, когда вы становитесь матерью, когда вы проходите через это все, через беременность, через роды, там, а, через кормление, вот это не спание ночами и так далее, и так далее, <coughs> это тоже очень сильно, колоссальнейшим образом развивает вашу силу, Поставьте четверочки в чат, вот у кого так было, кто это заметил. Да, вот Викуля ставит, спасибо. У меня сильно падают волосы, хроническая усталость. Что это может быть? Я не знаю, <смех> нужно сканировать. Может быть что-то вам откликнется, пока я буду здесь говорить. И перед практикой я объявлю старт экспресс-сканирования. И если вы попадетесь, то я вас просканирую, отвечу на ваш вопрос. Так, отлично, вот вижу ваши четверочки, да. Материнство, сила материнства, да. Дальше. Откладывание на потом. Если мы блокируем в себе силу, мы можем постоянно откладывать, знаете, как будто бы сделаю потом, как будто бы сейчас не время как будто бы мне некогда, как будто бы есть дела поважнее, ну, допустим, заниматься саморазвитием, да, что вдруг я буду заниматься саморазвитием, разовью в себе столько силы, что что-то случится, ну, вот, там, не знаю, мне придется стать семью, или, опять же, моя сила разрушительная, или меня арестуют, или меня, арестуют или меня сожгут, меня будут преследовать, вдруг я что-то испорчу, кого-то подведу, да, и тогда человек все время откладывает на потом, свое саморазвитие стали сильно выпадать волосы связывая с блокированием своей сексуальности и если вы интуитивно это чувствуете что это связано с этим то скорее всего так и есть а, дальше идем откладывание на потом страх неудачи может быть да а человек может вообще блокировать любые начинания а вдруг у меня не получится почему потому что он боится на самом деле успеха боится удачи что самого страшного произойдет если вы Достигните успеха в той области, о которой мечтаете, да? И тогда, когда человеку задают этот вопрос, он а, просто он впадает в какой-то ступор, в какой-то шок. Он говорит: «Боже мой, это же мне столько придется всего делать, даже нести ответственность. У меня не останется времени. А, там, я не знаю, у, у, моя семья не будет это одобрять, и я останусь одна тогда, да? Меня будут завидовать, а, ну, кто-то скажет, что я не права». А вдруг я стану высокомерной. Или а, мне придется проявлять а, свою силу. И а, ну, тут уже могут быть разные исходы. Опять же, моя сила разрушительная, я кого-нибудь подведу. И дальше мы еще тут будем еще говорить о причинах. Что может еще послужить а, причиной а, того, что человек блокирует свой успех. Моя главная проблема – многое откладывание на потом. Да, все потом, хотя желания сбываются. Дальше, страх своих способностей, ну уже немножко говорили, да может быть страх проявлять именно свои интуитивные способности, страх видеть, страх слышать, имеется в виду ясно видеть, ясно слышать, ясно чувствовать или ясно знать. Этот страх мы убираем сразу на курсах базовой продвинутой глубинной раскопки, этот страх был у меня, я помню свое обучение, когда я обучалась только на практика, это хилинг, Я училась на базовом курсе и все все видели, все все видели, такие вау, я вижу то, я вижу другое. Я такая сижу, думаю, ну но ну, увидите вы, что вот ну, какой-то театр, знаете, мне это напоминало, как будто бы все а, ну обманывают, что они что-то видят, потому что я ничего не видела. Я думаю, ну конечно, ну придумывают там, нафантазировали фантазировали что-то и так далее. Вот так проходит базовый курс, продвинутый курс. И меня это начинает немножко уже подбешивать. Я прихожу на курс глубинной раскопки, и преподаватель меня вызывает на демонстрацию, и ну, говорит, ну, вот какой твой запрос? Я говорю, я вот ну, ничего не вижу, вообще не верю, что можно видеть что-то. Хотя, ну, у меня эти способности были с детства, да? И происходит раскопка. Удивительнейшим образом он находит тот эпизод, когда мне было страшно проявить свои способности, вернее, я их проявила и тоже сразу заблокировала, что произошло. Когда я была маленькой, я все время там, видела духов, могла с ними разговаривать. Кто-то там меня преследовал, их боялась, разговаривала с ангелами. Вот. Но это было в детстве. Потом, когда я стала постарше, видимо, моей маме это уже как-то поднадоело. Да, и или что Елена может стала бояться ну когда я была ребенком она может списывала это на детскую фантазию а тут как бы я стала уже подрастать и снова я значит вижу мой инструктор был Наталья Лапшичева и ее муж Кэй Кэйкомуэр Кэ если я правильно произнесла фамилию вот и он стал раскапывать вот это да мой этот страх и значит мы вспомнили ситуацию когда я ночью просыпаюсь иду в туалет снова вижу дух который сидит там в кресле и э, в зале, да. А у меня мама, она такой человек мира, знаете, к ней все время приходили люди там, за помощью, на массажистам, на в Красном Кресте у нее очень много доброты, милосердия и, и самопожертвования. И поэтому к ней все время у нас какой-то полный дом людей. Все время там, с утра до ночи, был кто-то, кому она помогала. Вот. И, ну, значит, этот мужчина сидит. Я иду, бужу маму. Говорю, мам, там к тебе кто-то пришел, говорю, ну, какой-то мужчина сидит. Мама, ну говорит, никто там не может сидеть, там, типа, отстань, я сплю и так далее. Я говорю, ну как, там же, вот ну, сидит кто-то. Она говорит: ну ладно, пойдем посмотрим. У меня даже сейчас мурашки до сих пор по коже. Мы, значит, приходим в зал. Я говорю, ну, вон кто-то сидит. Ну, значит, я даже не говорю, по-моему, ну, вот она, ну, я как бы, ну, вот же, типа, сидит кто-то, ну, поговори с ним или что-то. Она говорит: тут никто не сидит. Я Говорю, ну как никто не сидит? Я говорю, вот же мужчина сидит. И э, здесь вот у меня происходит такой вот э, внутренний, внутренний диссонанс, да, шок, э, что как бы я вижу, моя мама говорит, что тут никто не сидит, ребенок склонен больше доверять не себе, а родителям, и я понимаю, что со мной что-то не так, значит. Раз мама говорит, что тут никто не сидит, а я говорю, что тут сидит, и в общем... Я просто в этот момент принимаю решение, что я больше тогда не хочу ничего видеть, потому что, значит, со мной что-то не так, раз я это вижу, да. И мама там начала молитву, ну, она все время мне молитвы читала. Давай там Отец наш», еси на небесех» и так далее, да, там взяла меня в постельку и вот это все там что-то мне отмаливала, отмаливала. По бабкам мне водила бесконечно, чтобы они мне там плевали на голову, свечку там мотали над головой, да, крутили отливали воском там что-то и так далее да то есть вот все эти действия они привели к тому что я э, была убеждена что со мной что-то не так что я вот ну что от этого точно нужно отказаться вот и когда крэк проводил эту раскопку я очень сильно злилась на него я была готова я потела, знаете вжалась в стул я была готова э, сбежать куда-нибудь лишь бы не идти дальше да я об этом рассказывала рассказано глубинных раскопках вот как как именно доходить до самого такого страха глубинного, которому сейчас готов человек, ну, чтобы его трансформировать. Да? И вот он раскопал это у меня, мы исцелили ту ситуацию, убрали те убеждения, которые тогда у меня сформировались. И все, я стала видеть, я снова ну, как бы вернула себе свои способности. Да? Но это мой пример, как происходит блокировка способностей. У вас тоже могут быть какие-то такие моменты. Например, кто-то может посмеяться. Вот напишите, как это если вам что-то откликается, как это было у вас. Кто-то может посмеяться над тем, что вы видели ангелов. Да, там, надо мной брат все время смеялся. Он, он говорил: да ты вообще дурочка и так далее. Да, кто-то видит фею. Я помню, ко мне пришла клиентка. И э, я ее сканирую, она, по-моему, пришла на диагностику предназначения, я вижу, что у нее вообще такие способности красивые, классные, она там с феями общается, с природой, она сама как фея, да, она вот со вторым планом бытия, там с травками, э, с реками разговаривать, с деревьями разговаривать. Она такая, знаете, э, работала в администрации тогда, ну, такая вот очень такая, ну правильное в хорошем смысле слова девушка, да, э, все грамотно, там только здравый смысл, никаких там э, волшебных фей не существует. И я вдруг ей это говорю, и она начинает радоваться, где-то вижу у нее там что-то с как-то реагирует, да, и э, она говорит, я с детства вообще там с феями разговариваю, и там с деревьями разговариваю, и вообще там надо мной смеялись, что я вот, ну, там говорила об этом, и я перестала об этом говорить. Потом она пришла на курсы. А, обучение это хилинг. А, так. Страх ответственности подвести, да, я сказала. Что еще может быть? Страх каких-то своих а, негативных качеств, их теневых сторон, а, своих каких-то ну, вот, вот этих теней, да, которых мы боимся. И а, как будто бы, если я начну проявлять свою силу, то вот эти тени, они тоже усилятся Усилится, может, моя гордыня, мое высокомерие я тоже сначала ничего не видела, потом просто практиковала. Да, через практику это тоже развивается. да. То есть мы можем с детства не обладать никакими способностями, но... Эм... Каждый может их развить. Почему? Потому что я всегда привожу пример, как мы можем все читать. Мы все можем читать, на самом деле, у нас это естественная способность. Да? Но кто-то читает больше, кто-то читает меньше. А кто-то не просто может читать, а написать целые романы, книги, какие-то бестселлеры. Да? То есть каждый использует эту способность по-своему. Но читать мы все умеем. Так, про что говорила? Про наши тени. да, И мы боимся проявить свою силу, когда... Боимся, что вот что-то такое злое наружу выйдет из нас Тоже работала с девушкой Она тоже обратилась по поводу что там... Страх публичных выступлений, кажется да? И мы у нее нашли страх своей силы Нашли эпизод, когда она была реально колдунней Такой, знаете, настоящей колдунью, там Черная магия и все такое вот, и она говорит, что если я сейчас снова начну практиковать, снова приму свою силу, то вот эти, вот эти духи, вот эти мои контракты, договоры, они снова активируются, потому что, ну, как бы меня заметят темные силы, и тогда они начнут через меня, ну, вот как-то оказывать влияние на людей, потому что, ну, колдуньи тоже я часто встречаю в индивидуальной практике, это всегда очень интересно. И один раз даже ко мне пришла моя будущая студентка тоже на сканирование диагностики диагностика предназначения и я отказалась проводить для нее сканирование потому что я увидела что она сейчас как раз таки ее душа стоит на на такой развилке каким путем она пойдет путем света или путем вот ну темной магии вот этой всей и вижу что у нее предки занимались темной магией и она много-много жизней занималась темной магией, да? И я говорю, ну, послушай, вот тебе сейчас нужно просто принять решение, каким путем ты хочешь идти. И ну, спросила у Творца, там, через сколько прийти снова на прием, когда она примет решение, и каким способом, я не помню, что там надо было сходить в бассейн или что-то такое, то есть с водой соединиться. И потом только прийти на диагностику предназначения. Она это сделала, пришла через указанный срок, и ее душа уже выбрала, ну, было видно, какое решение приняла ее душа, да, потом она пришла на курс хиллинг обучаться, тоже, чтобы развивать свои интуитивные способности. Да, то есть человек, если имеет в анамнезе, в опыте предков или в своем собственном, какие-то такие опыты колдовства, темной магии, еще чего-то, да, моя мама тоже, она обладала способностями, сейчас обладает, и она раньше раскладывала карты, гадала на картах, и когда-то она увидела смерть там человека, испугалась этого, и все, и тут же сразу перестала делать эти расклады, и, ну, как-то заблокировала свою силу, да, тоже вот это может таким образом проявляться, то есть человек как будто бы боится чего-то темного, что что-то вот ну или привлечет к себе а также может могут бояться собственной силы из-за того что кажется что если я буду заниматься чем-то таким то я не только привлеку там темные силы они заметят меня да и начнут там, через меня как то что-то плохое делать для других людей но и а, как будто бы это навредит мне моей семье а, как будто бы я привлеку тогда какие-то несчастья, как будто бы мне придется всю вот эту боль или всю негативную энергию брать на себя, я тогда заболею, или еще мне задавали когда-то вопрос: что если я буду вот, там, помогать другим людям, то как будто бы я забираю энергию своих детей, еще из такое убеждение. Да, ну вот это не звучало как убеждение, а звучало как вопрос: что. А как же вот дети, как, как будто бы я у них буду забирать энергию. Женщина мне говорит, ну на самом деле это все страхи наши. да? И человек может не проявлять свою силу, особенно интуитивные способности, чтобы как будто бы уберечь свою семью от этого. Тоже... И такие моменты мы на продвинутом курсе сразу отрабатываем, конечно, чтобы вы не брали ни боль других людей на себя, ни эмоции, ни не думали, что это как-то может навредить вашей семье. Так, а про что я говорила? Ладно, идем дальше. Так, а, так, так, так, так, так. Да, и вот эти моменты мы прорабатываем на продвинутом курсе, чтобы не было таких страхов, что как будто бы мне придется брать все плохое на себя или в свою семью или исцелять за счет своей энергии или за счет энергии, не дай бог, своих детей. Да, вот поставьте, пожалуйста, семерочки в чат, кому это знакомо, такой вот страх, что типа если я стану целителем, то это лишит меня сил, или мне придется болеть тогда, тогда я вот эти болезни буду все на себе чувствовать. Это связано также с эмпатией, да, когда очень... Человека, э, есть способность чувствовать боль других людей и тогда ему может казаться что если я сейчас буду там не знаю вести там по 10 сессий в день я просто с ума сойду потому что я буду чувствовать всю их боль и это будет все в моем теле оставаться и на продвинутом курсе мы учимся этого не делать да не брать эту боль на себя не, не чувствовать эту боль да mm -hmm. ну то есть чувствовать но тут же сразу ее трансформировать то есть не оставлять своем теле Дальше сила наша может проявляться через, или вернее страх своей силы, когда сила заблокирована, может проявляться через злость. Как будто бы человеку кажется, что в злости он ну, становится сильнее. Когда он не выражает свою силу адекватным способом, тогда ну, подсознание формирует такие ситуации, чтобы он позлился и только тогда проявил свою силу. В конфликтах, в каких-то скандалах, я не знаю, в каких-то ну, таких не очень приятных моментах человек как будто бы чувствует себя более сильным. Почему это происходит? Потому что он свою силу не выражает конструктивным способом ну, в спокойной обстановке. Да, только вот через злость. Дальше. Иногда человеку нужно доказывать свою силу, демонстрировать вот это понятие. Существует такое ложного всемогущества. Да, когда он ну, как будто бы показывает всем, вот, посмотрите, какой я сильный. Он делает это через там, наказания физические, например, да, через манипуляции, через э, какие-то, ну, вот, я не знаю, подавление, да, других людей, через осуждение, может быть, иногда через демонстрацию своих, опять же, ну, интуитивных способностей. Человек на самом деле до конца не уверен в своей силе, да, как будто ему нужно все время искать подтверждение этому и, ну, знаете, такие могут быть атрибуты разные, там, магический шар какой-то или, ну, что-то еще там, ну, вот, как в битве экстрасенсов, да, там они одеваются как-то а, по-особенному, чтобы вот продемонстрировать, что они вот такие вот необычные какие-то, что вот они обладают силой, чтобы было всем сразу понятно, что это вот, ну, какой-то колдун и в нем есть сила, да, и, ну, таких, на таких людей я насмотрелась вот пока у нас был центр, вот, и ну, таких людей вы тоже можете встретить. Может выражаться через то, что он доказывает свою силу, через «я все могу сам» или "Все сама». Такой, знаете, трудоголизм у человека может проявляться. Он как будто бы внутри себя доказывает, что «я сильный, я смогу». И поэтому он ставит себе какие-то трудновыполнимые задачи и во что бы то ни стало добивается их. Знаете, такой работает на износ. Тоже, ну, либо через трудоголизм, да, это проявляется, через то, что человек берет на себя все больше и больше задач. Он, может быть, не может отказать другим, не умеет говорить нет не потому, что он слабовольный, не потому, что там у него нарушены границы, ну, чаще всего именно эти причины, да. Но иногда бывает, что человек не может говорить нет, чтобы доказать себе или другим, что он сильный, что он может справиться с большим, огромнейшим, непосильным количеством задач. Силу, опять же, свою энергию нужно проявлять в балансе, что иногда ну вот, она может быть такой вот, ну какой-то, не знаю, слишком, слишком сбивающий с ног, вот. ну каким-то образом блокировать вашу силу, потому что если люди там шарахаются от вас, то как бы это может быть не очень приятно для вас, как социальная единица, которая хочет общаться, это тоже может вызывать блокировку. Прости меня, да, или прости меня, или там мне жаль, да. Я прощаю тебя, благодарю тебя, люблю тебя, супер. Спасибо, Лен. Так, дальше идем. А, сила, когда она заблокирована, она может а, развиваться или м, создавать такие условия, чтобы а, пробудить, пробудиться через болезни, через кризисы, да? Очень много татохиллеров пришли в татохиллинг именно а, за исцелениями своих болезней. И что происходит? они начали развивать свои способности с помощью этого метода, этой системы, да, и исцелились. Очень много исцелившихся среди инструкторов, среди практиков. И, ну, к сожалению, это происходит опять же тогда, когда человек не проявляет свою силу гармонично конструктивно ну профилактично да то есть заранее как, бы, как будто бы ему нужно довести себя до какого-то э, уровня там болезни кризисов э, развода там не знаю чего-то еще и только тогда э, он может проявить свою силу конкуренция с творцом еще может быть да такое э, проявление э, когда э, когда, опять же, мне нужно доказывать свою силу через то, что я соревнуюсь по уровню силы с Творцом. да, Это такое вот эго нужно иметь э, особенное. И э, тогда я буду отрицать, может быть, Творца, не верить в силу его исцеления. Я буду думать, что исцеляют, исцеляю я, или исцеляют Духи, или Природа, или что-то еще. Да? Но я буду отрицать так или иначе Творца. Э, по идее, если мы это проявляем в балансе, то мы знаем и осознаем, что все есть Творец, все есть энергия Творца. Но иногда можно встретить такое, что ну, какой нафиг Творец? Я помню, ко мне в Якутске пришел такой человек, который учился у шамана и сам хотел стать шаманом. Пришел на курсы обучения тета -хилинг. Он день просидел, потом ну, там, выражал какое-то несогласие свое, что какой Творец, вообще мы же этого не видим, не слышим и... Вот мы обладаем своей силой, и, и все, и как бы, ну, вот какой еще творец, да, и вот он один день пришел на обучение, на второй день он уже не пришел, или он даже после обеда не пришел, я уже не помню. Вот. И соревнуемся, конкурируем с Творцом, это также может блокировать наши интуитивные способности. Потому что, например, в тета-хиллинг мы говорим, что все от Творца, да, и если моя сила зависит от Творца, то я, ну, как бы, не буду в себе ее признавать. Угу. Такие моменты. Так. Дальше, человек такой может прятаться, такое тоже встречаю, когда вот, ну я говорю, там мама сидит в декрете, там 7 или 9 лет, или просто занимается какой-то деятельностью, там сидит в четырех стенах где-то в офисе, совсем не выполняет свое предназначение, да, то есть не реализует свои способности. Она, например, там просто бухгалтер или просто там, не знаю, чем-то таким занимается, просто исполнитель какой-то, да, а у нее на самом деле там очень много добродетелей, а, там, мудрости, а ей бы быть учителем, да, у нее очень много целеустремленности, таких лидерских качеств, она там сидит, допустим, просто считает цифры в компьютере да такое тоже встречаю. но когда я смотрю откуда это почему человек выбрал он как будто бы спрятался в такой деятельности в этой жизни он выбрал спрятаться от того чтобы проявлять себя он выбрал спрятаться либо в материнстве либо вот в какой-то такой профессии своей не очень либо привык вернее выбрал спрятаться в какой-то зависимости в аутизме может человек спрятаться В каком-то психическом заболевании В алкоголизме, в наркомании Он просто выбрал спрятаться То есть он отказался от своей силы Потому что когда-то что-то там в опыте В анамнезе было такое травматичное И он не хочет больше этого проживать Да, Когда-то я работала тоже с мальчиком Аутистом у него а, произошло выгорание. Вот как раз-таки что происходит, когда, а, опять же, конкуренция с Творцом и когда вот эти есть программа ложного всемогущества, как будто вся сила от меня исходит, да? А, происходит выгорание. То есть человек тратит очень много своей энергии а, психической, да? Отдает ее людям. А, в итоге он может на них обозлиться, сказать, «О, вот они неблагодарные, там столько для них всего сделал». Или а, ну, там, матеря могут на своих детей за это же самое злиться, да? Когда они не осознают, что это дети, ну, как бы не совсем ее дети, не её там собственность, да, и что она является лишь проводником любви Творца, ну, вот, к своим детям, да, ну, и своей любви. И так, я куда-то запуталась, за детей ушла говорить. Вот, и <клёпи> сейчас вернусь. Или не вернусь уже? А, в общем, мы можем отказываться. А, прятаться. Вот этот мальчик, да, он что сделал? Он очень много, он был шаманом, много жизней. И он очень много отдал своей энергии а, людям, другим. Он устал, выгорел. И в этой жизни он предпочел отдохнуть таким образом через вот это заболевание. Чтобы больше не исцелять, ничего не делать. Просто быть в себе, просто отдыхать. Это такой выбор души. То есть, когда вот есть такие программы, когда я должен доказывать свою силу, это тоже приводит к выгоранию. Когда как будто бы сила, которая есть во мне, она ну, только моя. И по идее, гармонично нам важно чувствовать источник силы. Источник — это энергия Творца. И нам, как то татахилерам, как целителям или тем людям, которые находятся в таких помогающих профессиях, важно понимать, что... Это не я отдаю свою энергию, я являюсь проводником этой энергии. Либо в зависимые отношения человек может вступать, да, то есть какие-то, не знаю, там, любовные треугольники, чего-то еще, чего-то там у него не получается. Опять же, потому что он заблокировал свою силу, и он предпочел, как бы сменить фокус своего внимания с самореализации или самопроявления на какие-то вот такие проблемы бытовые относительно да там что-то меня не любят или что вот у моего мужа там любовница разбираться с этим или там с болезнями разбираться или с болезнями детей разбираться или там не знаю бороться с политиками еще что-то да то есть он э, фокус э, ну, своего какого-то самопроявления меняет вот на внешний на, на внешний мир да вот что-то во внешнем мире тогда происходит чтобы он э, всю свою энергию тратил туда да, почему опять же? Потому что он боится проявить свою силу полностью. Он в себе ее заблокировал и выбирает таким образом ну, другой путь. И вот сейчас все эти моменты мы в практике постараемся слить. Естественно, хочу обратить внимание, да, когда мы с вами здесь проводим практику, если вы готовы уже быстро и легко трансформировать это, ну вот всего лишь за одну практику, да, потому что вы, допустим, уже созрели для этого, ваше божественное расписание к этому подошло, вы много работали над собой и уже ваше. Там, программы, вот эти блоки все поднялись наружу, вы сейчас что-то осознали, для чего я это говорю, чтобы ну, где-то поднять ваши программы на поверхность, чтобы они легче трансформировались, что-то уже в себе там много осознали, и тогда в практике, конечно же, происход... произойдет мгновенное исцеление, да? но э, иногда этого недостаточно, и тогда нужно идти в раскопку, нужно смотреть, искать э, индивидуально с каждым, что происходило. Да, потому что я хочу, ну, заострить на это внимание, чтобы не было такого, потом, знаете, я вот марафон там прослушала или там э, практику сделала, а мне не помогло. Но если не помогло, значит, нужно просто идти глубже, да, то есть помогает э, в том случае, когда вот вы уже, ну, чего-то много сделали и вот, ну, там, 15-минутная практика, она таким, знаете, вишенка на торте. Хорошо. Попейте, пожалуйста, водички, и мы перейдем к практике. Мы пойдем туда, где вы когда-то отказались, может быть, от своей силы, или где вы утратили слишком много энергии, проявляя ее. Так, отлично. Закройте, пожалуйста, глаза. Сделайте вдох, медленно-спокойный выдох. Ощутите ваше сердце. И представьте, как из вашего сердца исходит такая ниточка, светящаяся ниточка, которая идет куда-то далеко-далеко вверх. И эта ниточка проходит сквозь разные слои света, через белый, тусклый. Вы поднимаетесь сверху этой ниточки все выше и выше. Видите, что эта нить проходит через золотое сияние. Через желеобразную субстанцию, которая переливается разными цветами радуги. Поднимаетесь в белый свет, в источник, туда, куда вела вас эта нить. Белый свет — это, безусловно, любовь Творца. Почувствуйте, что вы едины с ней, с этой энергией, с этой любовью. И вы есть эта любовь. И сейчас эта же ведет вас в какую-то ситуацию, Которая показывает вам, где вы лишились или отказались от своей силы. Это может быть базовый уровень, это жизнь. Либо уровень ваших предков или вашей прошлые жизни. И вы можете видеть, чувствовать и осознавать тот опыт. Ощутите, какие чувства вы там испытали. Вы или ваши предки, как будто бы вы находитесь там. Во что не поверили тогда? Во что вы поверили? Что вы сказали себе? И сейчас представьте или почувствуйте, как в эту ситуацию вливается очень много белого света, Ощущение безопасности, очень много любви и поддержки. И как вы и все участники этой ситуации наполняются чувством защищенности, чувством любви Творца. Белый искрящийся или нежно-жемчужный светом входит в сознание всех участников ситуации. Ваше сознание. И вы вдруг начинаете видеть ситуацию как бы со стороны, как бы сверху. Смотрите на нее глазами Творца. вливается еще больше белого света в ситуацию. И у вас там появляются новые осознания, новые решения. Вы будто бы понимаете все уроки, И все ценности той сложившейся ситуации. И почувствуйте сейчас, как к вам возвращается вся утраченная энергия. В виде искорок света. Входят все блоки из вашего пространства, которые не позволяли этой энергии вернуться и быть вместе с вами. Энергия возвращается все больше и больше. А возможно, даже не только из этой ситуации энергия возвращается вам обратно. Ну и с каких-то других подобных, аналогичных ситуаций. И также входят загрузки, если вы согласны их принять, что такое сила поистине Творца как чувствуется проявляется в каждодневной обычной жизни, и что вы знаете, как проявлять свою гармоничную силу на благо себе и всем живым существам, и что это полностью безопасно для вас и для других, что вы знаете, как управлять своей силой, как развивать свою силу, через что, через какие действия, способы проявлять ее, через какую деятельность. Через какие действия и что вы всегда можете проявлять ее в балансе. Мысленно скажите да, если согласны принять эти загрузки и почувствуйте, как энергия возвращается все больше и больше и внутри вас появляется такой столб света. Некое основание, некий стержень. И появляется очень много веры. И прочувствуйте, как сила проявляется во всех ваших чакрах, во всех энергетических центрах. И все чакры соединены этим единым стержнем, светящимся столбом света. Почувствуйте, как сила начинает проявляться и в вашем физическом теле, как свет из этого столба Он гармонично распределяется по всему вашему телу и заполняет энергетическое поле вокруг вас. И что теперь, когда вы откроете глаза, вы будете осознавать? Как же вам проявлять свою силу в балансе? Вы будете ее чувствовать. И вы можете сейчас, пока глаза закрыты, увидеть варианты самого лучшего, наивысшего и наилегчайшего проявления вашей силы. Через что? Каким образом? что это всегда гармонично проявляется и для вас, и для других. Мысленно скажите, это есть в моей жизни уже сейчас и проявляется наивысшим, наилучшим, наилегчайшим для меня образом, благо меня и всех живых существ. И сделайте вдох. Ощутите контуры своего тела, потрогайте коленки, обнимите себя, протянитесь, сделайте еще один вдох и на выдохе откройте глаза.